хочет, чтобы его желания исполнялись. Но у большинства это не получается. Даже несмотря на то, что желания постоянно переписываются и разбирается. Правильность написания каждой буквы по правилам. Особые дни, отсутствие частичек «не», позитивный настрой. Уже даже научились отпускать. А результата нет. Почему так? Приходите на нашу лунную практику 13 числа каждого месяца и мы подскажем, что может быть загвоздка. Здравствуйте! Мы семейная пара из Казахстана, Сауле и Мурат Кенебаевы. Трансформационные тренеры, психологи-практики, интересные терапевты. Уже третий год онлайн и более 10 лет офлайн. Мы помогаем людям трансформировать их жизнь. Наша специализация – трансформация жизни в наиболее важных сферах. Здоровье, отношения и материальное состояние. Наше призвание – помогать людям повышать уровень их осознанности – исцелять сознание людей, помогать им обрести свое счастье, научить принимать себя такими, какие мы есть, жить настоящим, обретая истину жизни. Наша цель ⁇ помочь понять, в чем состоит ваш жизненный урок и как его пройти, найти свою сильную сторону, свою истину. На лунной практике мы будем учиться правильно формулировать и загадывать, затем отрезаем от блоков, мешающих реализации и для закрепления манифестации. Желания могут быть самыми разными – по здоровью, финансам, отношениям. За один ритуал загадывайте только одно желание. Лунная практика проходит в групповом формате коучинга. Мы разбираем ваши ограничения, корректируем формулировку желания, прорабатываем желание на истинность. Группа не просто прослушает наставления и помедитирует, а все участники будут в письменном виде прорабатывать свою цель – разбирая по шагам весь путь от формулировки до осуществления. Обязательно отвечаем на все ваши вопросы и даем дальнейшие рекомендации. Те, кто с нами уже давно, успели получить загаданное. Впрочем, у некоторых они сбывались просто стремительно, буквально на следующий день после практики. Такое тоже бывает. Неожиданно находились деньги на необходимые покупки, Осуществлялись давние планы у поездка, дарили подарки, даже замуж уходили. В некоторых случаях на это уходит на несколько месяцев. Многое зависит от величины желаемого, вашего намерения и правильности формулировки. Именно это мы и помогаем корректировать. Прямо в прямом эфире, отвечая на ваши вопросы. Практика проходит 13 числа каждого месяца. Присоединяйтесь к нам. Число 13 многих пугает. Оно обладает мистическим ореолом. Вот уже более 100 лет. Если рассматривать значение цифры 13 с точки зрения нумерологии, то две цифры, из которых оно состоит, означают семью силы вечности и силы интеллекта. Это число может символизировать новый этап в жизни человека, Поэтому 13 день месяца может стать очень благоприятным для развития и планирования важных событий. Но мы не будем привязываться к нумерологии, ведь все в наших руках, и мы творцы своей реальности. Боятся этой цифры обычно те, кто настроен на неудачу и везде склонны искать и ожидать подвоха. В окружающем мире таких людей все складывается именно так как они опасаются, их чаще предают, и успех к ним приходит крайне редко. Почему же именно лунная практика? Мало кто знает, что частоты, исходящие от Луны, имеют серьезное влияние на ум человека. Понятие ⁇ ум ⁇ подразумевает наши чувства, эмоции и желания. Ум состоит из сознания и подсознания. В подсознании хранятся наши самые яркие впечатления, определяющие основную природу и характер. Однако мы не всегда помним о них и редко умеем контролировать мысли впечатления и впечатления из подсознательного. Частота и энергия Луны способны отыскать и поднять на поверхность ваши самые тайные мысли и желания, выводя их на сознательный уровень. А вы о них вспомните только тогда, когда они уже проявятся. Именно поэтому мы берем Луну в союзники. И делаем психологическую привязку на желание 13 числа каждого месяца. Соединение энергии Луны и характеристик числа 13 в сумме дадут отличные результаты, если вы готовы загадывать желания с нами. До встречи в эфире! И напоминаем, за один раз берем только одно желание, чтобы получить результат, не распыляясь на множество хотелок и целей. Пусть эти желания будут именно вашими. Они продиктованы социумом или необходимостью помочь родным и близким. Хотеть и желать нужно учиться для себя в первую очередь, и тогда это умение раскроет ваши скрытые таланты и позволит войти изобилием в вашу жизнь. А рядом с вами ваше окружение будет получать свои дивиденды счастья. Друзья, приводите друзей и присоединяйтесь к нам!